Вы меня слышали. Простите, сэр. Мы работаем только по заказам. Это пойдет как заказ. Убить спа! Пришло время пострелять. Подходящий день для перестрелки. Зараза, как же меня рассел.